Ножи-ножечки. Ножи-ножечки, как вы думаете, за что? Правильно, за выбор, я думаю, стороны. Потому что Тускан поставили явно не просто так. Но может быть и за выбор карты, если что. В мапуле у нас находится Мираж, который уже отыграли. Даст, который уже отыграли. И логично Инферно, Tuscan и Кэш. Это карты, которые мы еще можем с вами увидеть. Но если сейчас идет по ножовщина за выбор стороны, тогда мы точно будем смотреть Тускан. Но этот момент мне пока не до конца ясен. Еще надо понять, как читается вот этот вот никнейм. Который новый появился у новой земли. Ну, кстати, они выигрывают ножи. И это выбор чего? Не играл давно в игру. Вот, на Турик собрались, да и... Как роботы бегаем. Ну, вот по Дасту точно было видно, что вы бегаете, как роботы. На Мираже еще, ладно, сыграли, как должны были, наверное, сыграть. Но Даст, короче, конечно, для меня было открытием. В обе стороны. Меня очень сильно порадовала команда Новая Земля. И очень расстроили патриоты, потому что они сыграли ниже своего уровня. А Новая Земля прям переплюнули и сыграли прям мощно. Опять же, говорю это на основании того, что я видел... Так, кстати поменялись стороны, а вот опять же говорю это на основании того, что видел на первой карте на мираже. Кнайф, я не опоздал, просто отходил. Тимофей, а вы куда опаздывали? где, где вы опаздывали? Так, дорогие друзья, лайв, лайв, лайв. Патрики начинают в атаке, новая земля начинают в обороне. Удачи командам, приятного просмотра зрителям и поехали. А малый квадрат заселен. Не так уж, конечно, густо, но за... ну, как не так густо. Всей команды заселен Патриков, и уже первые контаки случаются, успеют и убежать игрок обороны, нет. К10 открывается под сразу миллион блоков и все миллион блоков. В него стреляют Лил Казнил и Лил Трамп По еще одному минусу, Биомусор И вот здесь вопрос, я думал Как бы, наверное, все-таки Хейт Читается его никнейм, Биомусор кил один в три Пытается убежать Лил Джампу Лил Джампу Просто свой товарищ Ой, там на нож посадили, Лил задымил Отомстил, все, а, отомстил Соперником за Все издевательства на Дасте Короче по-моему, ему вторец свой прописал. Я отходил на балкон. А, понял. Ну, все, ничего страшного. Нет, не вы не опоздали. Если вы предыдущие матчи смотрели, первые две карты, тогда вы не опоздали. Я просто не знаю, сколько вы там на балконе были. А так, глобально у нас, конечно, да, вот идут лайвы и только первый раунд от третьей карты Напомню, что если эту карту выигрывает команда Патрики, то четвертой карты и пятой, соответственно, не будет И карту Инферно и Кэш мы с вами сегодня не увидим Лил Трамп, что-то 2 миллиона минусов, по-моему, оформил Биомусор погибает в каналках К10, где? Где? Я уже перелистал всех, вот он, К10 Лил казнила, немножко задел и... Получил от этого же самого Лил Казнила Ну, борьба продолжается При любых раскладах вещей Но я бы, наверное, конечно, так сказал Команда новые, Новая, Земля Выиграли ножи, начали в обороне Я всегда со всеми спорю И все всегда спорят со мной а Никто не может доказать обратного Но продолжают спорить И, конечно же, атака здесь сильнее на 1-2% Но атака сильнее И получается, новая земля Сами себя загнали в слабую сторону Как бы а, Но, может быть, я допускаю, что им проще Здесь не играться в обороне И это в любом случае их право, какую сторону выбирать Но я бы начинал в атаке Лил Казнил с Хаешки взорвал К-10 Виола убивает на опте Последним остается вот никнейм, который я еще не читал И озвучу его как-то Типа Как вот его читать? ХПАК Ламп или как? Нрак? <смех> Нрак, без понятия. Ламп, короче, Ламп Вот лампы его и называть и будем. Ну, либо кто-то мне сейчас в чатике подскажет, и я буду признателен. Андрюха, привет, потратил всю смолу, в генши пришел. <смех> мне вообще ничего не дает. <смех> Так, э, Девайсы Девайсы появились Даже снайперская винтовочка А, нет, снайперская винтовочка Пардон, от ФАМАС Что-то я куда-то посмотрел Биомусор Минус Лил Трамп Лил Казнил Забирает хейта Ситуация 4 в 4 Три утра его называете? А как это тут... Как его никнейм сочетается с названием 3 утра? Шпак Шпак Эдламп кстати, мне вот так вот больше нравится. Так и будем называть. Шпак и Дламп. А, на мидл сейчас ворвались ребята из команды Патрики. Ворвались так, что их прям там всех и положили. Всех дружненько. И посему 3-1, дорогие друзья. Вот что значит просто выбрать неудачную э, позицию. А, это его прошлый... Господи, чпоник. Его прошлый никнейм. Господи, ребят. Короче, все. Я буду просто его называть э, как? Шрак. Шпак. Чпоник. Три утра. Короче, я буду его просто лампой называть дальше, потому что из этого всего, по-моему, самое простое. Лил Трамп минус хейт. Ситуация 4 в 5. При этом девайсов-то ограниченное количество у игроков атаки. Это 2. Э, 3. 2, простите, дигла у Лил Джампа и казнила. Лил задымил вообще без чего-либо. Это глок дефолтный, стандартный. Лил джамп и лил казнил по минусу на диглах. И вот теперь есть возможность разжиться с девайсами на опыте. Не, все-таки не закрывает своего соперника в скрипе. К-10 последний забрал лил за Демила, но тем самым, естественно, раскрыл свою позицию. И сейчас будет просто, по идее, поставлена бомба. Но бомбы нет, поэтому будет перестрелка, которую выигрывают патрики. 4-1. И у нас, да, почему-то, само собой, постоянно закрывается голосование. Я не знаю, что ему не нравится, когда оно открытое. Ну, получилось и получилось. Получилось, вернее, как получилось. Привет, ты откуда? Парвиз. Это мне вопрос? Если да, то в смысле откуда? Это странный вопрос. Так, а что у нас? А что у нас произошло? Паузу что ли? Биомусор куда-то, короче, немножечко покинул нас. И я так понимаю, сервер на паузе. Интересное кино. Родом откуда? Э, из России. Ну, чё-то непоняточка какая-то, дорогие друзья, непоняточка. Я в детстве играл CSGO Condition Zero. А, все. У меня здесь прилетела инсайдерская информация от организаторов, так сказать, этого события, что пауза, потому что вылетел биомусор, и сейчас он перезайдет, и матч запустится, короче. Так что немножечко подождем, дорогие друзья Ну, кстати, как вы видите, голосование закончилось 50% голосов за новые Патриоты Ну, за то, что они победят в этом шоу-матче И 49% за Новая Земля Вообще, изначально было 51 на 49 Но всегда YouTube один голос, 1% вернее, срезает Так, игра была в смысле рестарты В смысле рестарты То есть... Пять раундов, которые сейчас были сыграны. Их просто надо нахрен забыть, и типа они не были сыграны. Это что вообще такое? Нормально вы тогда проигрываете, например, там 15-0. Э -э, вылетает один игрок и даем рестарты, короче, играем по новой. <музык> Какие призы? Не, в этом шоу-матче нет никаких призов. Так что мы теперь делаем-то? Как вы видите, по игрокам атаки они сами не понимают, что сейчас вообще произошло. То есть э, дать рестарты исключительная инициатива новая земля. Да они там сами пока все стоят. Кто вообще отрестартил-то? Кто вообще додумался до этого? Три раунда сыграно, да, да пять раундов сыграно. Уже при любом раскладе вещей рестарты не даются. Это сильно. Технические неполадки. Не, ну это странно. Как можно назвать техническими неполадками просто рестарты? Ну, надо сейчас тогда просто делать рестарты, короче, специально сливать под счет 4-1 и продолжать. Но это правда косяк, потому что экономика. Ой, лил задымил, что-то лагает. Вообще, смотри, там что-то какая-то сатана произошла. А, вот, они специально сливают, короче, раунды, да, походу дела. <свистит> да. Так. Э... <свистит> так. Э... Надо в правильной хронологии сливать. Но что самое интересное, они пишут кил в консоль. И кил в консоль э, дает им минус деньги, но не дает плюс деньги соперникам за убийство. Ну ладно, это такой, конечно, момент. На войне все способы хороши, хитрецы. Это да. Сколько карт сыграно и кто вин? Скажите, пожалуйста, Региночка. Ну вы с телефона, наверное, смотрите, да, просто раз не видите. Там вверху 0.2 написано. Две карты сыграно, третья сейчас играется. Так, чё? 4.1 отсливали, все грамотно, красиво, теперь надо закупаться. Вот, слушай, респектулечка, ребятам. Бэкапов, конечно, нету КС CS 1.6. В CS GO это все делается элементарно нажатием двух кнопок. Откатывается назад, так сказать, вся ситуация. Но 4.1 восстановлено. Респектулька, респектулька, да, с телефона. Ну вот, имейте в виду, первая карта Мираж, 16.5. За патриками Вторая карта даст 2, 16 Вот не помню, 16, 12 кажется Также за патриками И вот она третья Такие делишечки Спасибо большое, Региночка Всегда пожалуйста, для вас все что угодно Можно ли играть с модельками матчи Ну, глобально, конечно, нет, нельзя По правилам всех адекватных турниров Это всегда запрещено Играть нужно на дефолтных моделях Но, если не проверяют, почему нет? Итак, 4 в 4, дорогие друзья Чуть меньше минуты до конца раунда Атака выстраивается под выход на точку А Мидл пока не может выйти из-за того, что дым мешают И, соответственно, надо ждать Почему за патриотов Лили Лайк? Like? Ну, потому что Лили Лайк like это команда, которая играла за патриотов На турнире от патриотов Потому что это и есть патриоты Все, в общем-то, вот так Биомусор! Минус лил, казнил. Спред на опыте немножко не доходит. Задымил последний. Один в два. О Какие неудачные тайминги, но чудом соперник не попал. Это был, кстати, К-10. Ну, то есть, как не попал? Попал-то, попал, но не убил. Это основной. Конечно. Ну, какие-то байты на выстрелы во все стороны. Конечно, это и хорошо, но это не поможет выиграть. 10 секунд до конца раунда. Тут байтами одними уже не отделаешься Нарисовал граффити Граффитчики, мать вашу Минус от биомусора И это 4-2 Ну, конечно, глобально Вот те проблемы, которые сейчас случились Они могут и по морали ударить Они могут неправильную экономику создать между командами В общем-то, надо, конечно, узнать Кто тот человек, который дал рестарты Потому что рестарты сами собой даться не могут Сервер не перезагружался Но он был на паузе И просто так получилось а, так что кто-то все-таки ну, зарестартил матч. А кто этот... Засланный казачок какие-то надо решать. Лил задымил. Дабл кил, минус один от хейта по лил Трампу. Ситуация равная. 3 в 3. Проходочка под Б, по всей видимости, здесь так левывается. Биомусор, вот не знаю, успел ли он разглядеть голову соперника, который находился рядом. Вообще-то как бы должен был, наверное, разглядеть. как-то бы зашло, да? Лил задымил, лил, задымил. Минус со снайперской винтовки. Биомусор, последний. Не успеваю переключиться на биомусора И Виола при этом тоже уже переключил Вот опять же, этот такой некрасивый момент Но 5-2, в общем, Виола биомусора Перестреляла а На статистику, дорогие друзья, сразу говорю Не обращайте внимание потому что из-за технических Сложностей, вот этих с рестартами Ребятам пришлось прописывать килл в консоли И поэтому у них у всех отрицательная статистика Из-за того, что они сами себя убивали Это классическая история А. Вот, если что, вдруг не пугать ВХ, который вы сейчас видите Включен исключительно у меня в комментаторской сборке А не на сервере, ребята Играют без ВХ, это я просто включал Для того, чтобы посмотреть, где какие игроки Находятся, вот сейчас я его, кстати, уже выключил 3 в 4 Йо Биомусор себе подписал в начале Йо К10 Минус лил, задымил, тут флешки полетели, и К-10 успел спрятаться за ящиком. Лил Казнил здесь в упоре у нас находится, но... Ну, не дошло до Лил Казнила, что его энеми находился немножко левее, поэтому 5-3. Ну, и хорошо, наверное, что не дошло в какой-то степени, да, потому что а, именно это дало возможность... А... Патриком заруинить самим себе раунд И счет 5-3 Поэтому новая земля этим пользуется И опять же начинается тяжелый Длинный путь до камбэка Камбэкнуть вообще как бы Нелегко, эту карту против Этого соперника камбэкать будет очень непросто Ну и на миду, конечно, к сожалению Уже отдался хейт, на опыте Дал разменный минус полил Лил Трампу это был минус, кстати говоря, как вы видите, в зигзаге. Поэтому здесь, если разыгрывать, то что? Что разыгрывать? Точку Б лично я бы разыгрывал, но игроки команды Патрики принимают решение все-таки пошуметь на точке А и натыкаются на очередной размен. Нужен ли был этот размен? Вот в чем вопрос, непонятно. Нужен ли ответ на этот вопрос? Тоже непонятно. Да и вообще, для чего задавать какие-то вопросы. Мы здесь с вами не в викторину играем все-таки, да, а в Counter-Strike смотрим. А у нас проход на Б. Вот что. Примечательно и интересно. Лил джамп, кстати, очень сильно рисковал, но оппонента все-таки забрал. Биомусор, и на опыте остались 2 в 3. Конечно, бомба будет установлена на споте Б. И вопросов не в принципе, не должно. На опыте забрал Лил Казнила. И равный ретейк 2 в 2. Но если, конечно, биомусор потянется на этот ретейк. А подтягиваться ему есть смысл только в том случае, если на опыте сделает минус хотя бы один. Но он погибает, и теперь уже биомусору нет смысла лезть на точку Б, потому что все-таки, ну, правда, зачем-то все-таки полез. И теперь, дорогие друзья, это уже 6-3. Но вот не нужно было лезть Почему? Ну, все понятно Саня, спустя столько стримов ты решил объяснить за ВХ Да, просто, кстати, почему я сейчас об этом вспомнил Потому что только вчера или позавчера Не помню Мне написали комментарий под одним из матчей Где я комментировал э, турнир э, Включив ВХ э, Мне написали, типа, почему они играют с ВХ То есть реально люди подумали, что у, у, у игроков тоже ВХ включен как бы поэтому на всякий случай теперь, когда включаю, буду объяснять. К-10 на опыте. Против Лил Казнила, Лил задымила. Аккуратная прицельная стрельба никакого профита Лил Казнилу не приносит. Поэтому только на смока надежда. Ну, не знаю, как получится ему добиться чего хорошего или не получится. Он еще и лагает, как вообще невменяемый. Ну, проход на Б во всяком случае открыт. И поставить бомбу ему никто в теории не мешает. Времени чуть меньше минуты до конца раунда. Поэтому, как бы, вот появление К10 на девятке Будет ли читаемо или не будет читаемо Не будет читаемо, окей Ну, в таком случае 6-4, продолжается борьба И это замечательно Потому что пока бой продолжается Мы с вами здесь присутствуем И за всем этим наблюдаем Кстати, дорогие друзья, я вот хочу заметить факт того, что мне здесь прилетел по всей видимости донат в размере 100 рублей напрямую на карту, без сообщения. На всякий пожарный говорю вам, товарищ Максим, и спасибочки вам большое за ваше пожертвование. Благодарю вас. Это было, кстати, еще на первой карте, я только сейчас опомнился. Вот такой вот прикол. А, Лил задымил Вместе с тиммейтами опять оккупировали Малый квадрат и... И перестрелочки с мидом Ну, стандартный раунд, в общем Для атакующей стороны и Даже может быть открытие на мидл Кстати, произойдет, еще и есть отвлекающий игрок на катах Который, как только попытается Кого-то отвлекать Скорее всего, будет погибать и В зигзаге размен ну и этот размен, в общем-то, способствует выходу на точку Б, как мне кажется. Однако это все-таки точка А. Э, тот самый ХПАК Эдламп, ШПАК, ШПАК Эдламп или ШРАК, как его там только не называли. Короче, он, он отстреливается на точке А просто как лев. Он единственный, кто там отстреливается, но атака продолжает почему-то давить точку А. Когда я уже, вот, допустим, сказал, что я бы сыграл на Б, и почему-то... Вот э, Игроки не согласились с тем, что действительно стоило бы сыграть Б На мой взгляд, на Б таких проблем бы не было Лил казнил, в спину застрелил на опыте, Но по последнему информация есть он... Но нет бомбы, потому что бомба контролирует игрок обороны Перестрелку он, к несчастью, для него проигрывает И счет становится 7-4 Патрики набирают, ну не сказать уж, конечно, полным ходом я, да, вижу чат периодически одним глазом. Я тоже не совсем понимаю вашего дела, диалога с, с Хуршодом. Но... Но, тем не менее, я, я его вижу, да. Он забавный и непонятный. А, К-10! К-10. На банане никого не видит. И это логично, потому что там лежит дым. Но там есть лил сдымил, по-моему, да? И я уже не успею его включить. Но успел включить К-10 хотя бы. При этом три минуса от игроков атаки. И это, по сути, только лишь один разменный минус. Биомусора забирает лил виола. Лил виола, Лил вил, конечно же. Ну и К-10, 73 хп, один в четыре. 1 в 4. Типа, один минус он уже сделал, и для победы нужен эйс. Соответственно, нужно сделать пять фрагов. Что вообще ни разу не просто Но что интересно, опять же, бомба до сих пор еще не установлена Вот точка расчищена уже 10 лет назад К-10 забирает Лил Казнила И до сих пор никто не додумался, что пора бы как бы поставить бомбу Но все-таки под занавес раунда Лил Джамп это сделал Лавиола забрала К-10 И победу в первой половине принесла своей команде И как Регина говорила, что это еще только первый Первая карта на мираже, да, она говорила, что Виола еще покажет, как играть И, в принципе, Виола показывает, как играть, потому что хочу обратить внимание, 5 на 5 И это при минусовой статистике изначально В общем, Виола на тускане играет в мой взгляд, круче, чем на всех остальных картах играла даже Но это, опять же, мне так кажется Могу ошибаться. Вновь оставляет э, К-10 одного. Его забирает Лил Казнил. И довольно быстрый раунд за 25 секунд его разыграли. Между собой команды, Счет 9-4 в пользу Патриков. Лил, они же из ТФ. Ну, на самом деле из ТФ там не так уж и много игроков. Только два. Все остальные просто друзья команды Time Factor. Э -э, ну и глобально то, что Time Factor играет на паблике Новый Патриот, я думаю, уже и так тут никого не должно быть секретом. Они играют на и паблике, и при этом, естественно, на каких-то турнирах они получают право а, представлять команду Новый Патриот. Лил Трамп один минус, а далее четыре, черт возьми, минуса от команды «Новая земля». Ну вот они не часто, но черт возьми, зато как. Зато как они забирают раунды. Лил Казнил минус К10. Опять же повторюсь, такие раунды проигрывать нельзя. Вообще, от слова, вот никак, они не проигрываются. Они не должны проигрываться. Но Лил Казнил старается выиграть. <Слышит> а, один на один. Один на один, дорогие друзья, фаззум не заходит. Фаззумыч не заходит, бомб забрал на Б, ее сейчас спокойненько поставят. Ой-ой-ой-ой, как я боюсь за команду Новая Земля, ну нельзя же такое проиграть вообще. Ну вообще нельзя. Там то ли 4, то ли 3 минуса сделал игрок атаки. И сейчас вот просто прикол, если бы он вышел чекнуть торец. И увидел бы своего оппонента. Как бы больно это было. А он, кстати, идет в торец. В торце сейчас -то соперника нет. Ой, я прям просто не знаю, дорогие друзья. Сейчас тайминги и либо фейспалм, либо не фейс. Ой, диффузов нет. А диффузов-то нет. Это огромная проблема. Не успевает уже задефать бомбу, дорогие друзья. Вот это победа в раунде от Лил Казнила. Головокружительная штука. Да, минус Лил Казнил, но какая разница. Это 10-4. Просто э, я не знаю, я истощен эмоционально после такого раунда. Что сейчас было? Ч свидетелем чего я сейчас стал? Не понимаю. Я не понимаю Они так долго ходили вокруг до да около этой точки Один, причем, мне больше всего интересно Почему на опыте Без дефюз китов так долго ходил по карте Ну, то есть так долго гулял по точке Б. Ну, понятно же любому, да, что ты у тебя. спасибо вам большое за подписку на YouTube Понятно же любому, что Чем дольше ты будешь ходить, тем меньше времени на дефюз Остается ну, короче, тут развалили Вот последний раунд первой половины для Патриков оказался, наверное, самым постыдным, если можно так сказать Три минуса, ни на один ответить еще не удается И вообще без фрага, дорогие друзья, заканчивается первая половина Первая половина заканчивается, ну, последний раунд первой половины, правильнее сказать, заканчивается Со счетом 10-5 в пользу Патриков И это нечто и это нечто Как, как, как Да, клатч, вот такой вот клатч был Да, я понимаю, что вы, возможно, немножко шокированы Да я и сам то честно сказать, в шоке от того, что Лил казнил, такое выпал Ну, посмотрим, как обороняться Теперь будут патрики С атакой получилось у них все в целом неплохо Но атаку сейчас уж больно жестко выходит Новая земля Один минус от Кейта Биамусор расстреливает в упор Лил Трампа 3 в 3 один игрок в сайте, двое справа Тут, в общем все очень математически считается Достаточно легко и просто Но патроны не летят, не летят И не летят и никуда лил Вил минус биомусор Один, одна, простите, остается против К-10 и того самого Шпака Эдлампа И тут как бы, ну, знаете Виола может но у нее диффузов нет, поэтому надо за 8 секунд успеть сделать 500 миллионов минусов и заканчивать с патроны. Не сметь резать виолу. Самое главное не сметь резать виолу. Не порезали? Джентльмены играют в команде Новая Земля. Респект им за это. Ну и счет 10-6. Лучший комментатор Руслан, благодар, благодарочка вам большое, большое, большое спасибо, мой дорогой. Вот, в общем, 10-6 И теперь экономический раунд от обороны Что в теории дает команде Новая Земля Возможность э, реализации камбэка Какого-либо даже хотя бы Пусть и, и не такого там далекого Не такого сильного, но камбэка Все ж таки э, Важно понимать, что любой раунд сейчас Ценен для команды Новая Земля Так как они отстают Ну и снова Виолу оставили в гордом одиночестве Вот э, в э, Новой Земле Играют э, джентльмены А в... Патриках <laughs> нет джентльмена играть, потому что они постоянно девушку одну оставляют. Нет, чтобы ее защищать и помогать. Ну, ну вот. Биомусор минус виола, и это 10-7. Могла бы успеть. Да, могла бы, Андрюх, могла бы, но вот немножко не сложилось. Такое бывает, к сожалению, это все-таки игра. И поэтому все же таки э, иногда случаются промахи. И вот тот самый момент, когда промах э, это плохо, но он случился. Гейт бесподобный хэдшот палил Трампу. На ноге просто вышел, поставил и сказал: все, до свидания, друг. Раунд на этом мы с тобой закончим. Разговаривать долго не будем. Ну, диглы, повторюсь, диглы это всегда хорошо. Диглы это шанс сделать какие-то килы, но К-10 и хейт совсем просто. И разносит своих соперников А счет у нас, дамы и господа Становится 10-8 И сейчас что будет? Сейчас будет разница В два матчпоинта всего лишь Они все в одном В одной комнате играют Или по домам каждый Каждый это Онлайн матч Каждый играет э, Из своего Бека Бай биомусор Бай биомусор, вот это сказал а, в общем, разменялся в зигзаге. Точку Б можно было бы, кстати, сейчас пытаться ломать на ноге, но учитывая, что уже какое-то время было все-таки потрачено, наверное, на ноге ее уже лучше и не пытаться продавливать. А, Как-то вот это сделать, ну, разумно, так сказать, да, и аккуратно. Самое главное, хейт, э, на точке Б, на опте минус Лил Трамп. Это, кстати, тоже разменный, по сути, минус, но численный перевес сохранился за игроками а, команды Патрики. И тут как бы... Ой, простите. Игроками команды новая земля Ну здесь как бы опять же рука лицо В общем 10 дней Призов никаких нет Мечтаю выступать в чемпионате Есть для мечты в команде какой-нибудь Откликнитесь, оставлю контакты Могу показать видео, как играю, выигрываю в своем городе чемпионат Мишту. пишет у нас Мухаммад а Вот, в общем-то Если вдруг что Если вам нужен игрок в команду, обращайтесь Вот человечек сам себя рекламирует Как зовут комментатор? Александр. А, Лил Вилл, минус хейтка, 10 тебя мусор 3 минуса на двоих. И опять же, шансов на победу в раунде уже не остается. Лил казнил в соло. Единственный плюс это то, что его просто еще пока не пропалили, что он где-то здесь прячется. Нинди-дефюза, ну, опять же, никакого там не сделать. Нет дефьюз китов. А, да и соперники, в общем-то, нашли его. <laughs> нашли, где он прячется. 10-10. Спасибо, комментатор, всегда пожалуйста Теперь уже разницы вообще нет А я напомню вам, дорогие мои друзья Что во второй половине команда Новая земля взяла 5 раундов Кряду и до сих пор еще Ни единого раунда патрики осилить Не сумели Лил казнил Минус шпакадлам, Эдламп Хейт и К-10 по фрагу. Лил Джамп и Лил задымил уже в этом раунде своей команде помочь не сумеют. Так еще и, опять же, численный перевес, короче, уходит на сторону атаки. Я не знаю, как э, до такого доходят патрики. Но тут скорее, конечно, по стрельбе очень жестко начали отрабатывать во по второй половине К-10 и Хейт. Вот их прям хотелось бы отметить, потому что их э, ключевые фраги, ну, они прям мощны. Мощные, они... Жестко разваливают Биомусор, вот, кстати, на дасте я отыгрывал супер В первой половине тускана Играл неплохо, а и во второй Немножечко как-то подпросил, на мой взгляд По уровню вот того же К10 И хейта и сейчас игроки обороны не понимают, какая точка будет разыгрываться. Ну вот как я только это заговорил, да, Лил Вилл, естественно, увидела выход на точку Б. И, само собой, Виола дала всю необходимую информацию своим тиммейтам. Но выбить точку Б не всегда бывает просто. А иногда бывает даже и невозможно, в зависимости от позиционирования игроков атаки. Бомба установлена. Установлена она, собственно, под банан. Здесь не дочекали хейта. И К-10 с хейтом, опять же, в паре. Делают львиную долю работы. И... Все, и это 10-11, дорогие мои друзья Вперед! Впервые за весь этот э, матч, дорогие друзья Новая земля вырывается вперед Мои поздравления Очень приятно, братец, буду узнать. Спасибо за хорошее настроение А то дико скучно стало, буду наблюдать каждый день Флан на канале более полутора сейчас. Эфиров, если что, можешь еще и за ними заодно понаблюдать К-10, даблкил, джамплил, казнил ответные фраги Шпак забирает казнившего И Трамп с Виолой вдвоем Виола очень долго перетягивается Очень долго, просто максимально долго На мой взгляд, здесь, конечно, надо оценивать ситуацию как а, невыигрываемую Потому что дымы, потому что соперники очень непростые остались Но Виолке надо, наверное, все-таки побороться И... И уже... Бам. И уже хэдшот от Нейта прилетает. Это 12-10, дорогие друзья. Ну, на мой взгляд, как-то стыдненько, нет? Эх... <сёк> <сёк> Это как-то стыдненько для команды Патриоты. Но я прям респектую обеими руками, ногами всем, чем только можно. Респектую команде Новая Земля. То, как они играют в атаке, в очередной раз лишь только подтверждает факт того, что атака на этой карте сильнее. Кто бы что там ни говорил, кто бы со мной не пытался спорить. В урывается, Лил задымил, забирает шпака. Лил джамп еще один минус. Здесь надо подбирать девайс, что успевает сделать. Лил задымил. И на банане последний игрок атаки Какой-то парадоксальный... А, не последний, их двое Их двое, дорогие друзья Лил Лилджамп и Лилкайзил против пары соперников-то играют А я думал, там один К10 остался Биомус разобрали, К10 Ну, вообще такое, наверное, должен проигрывать и все-таки проиграл. Но, честно сказать, скорее К десятому не повезло. Потому что он не сумел быстро перестрелять Лил Казнила, у которого осталось всего 10 хп. Но времени на дефьюз достаточно, поэтому еще мы матч продолжаем смотреть с вами. И продолжаем какую-то интригу сохранять при просмотре. 12-11. Даже в футболе так не комментируют. Респект. Спасибочки, Еще раз большое спасибо Когда меня хвалят, я, конечно, прям начинаю иногда смущаться, ребят Если что, я вообще такой в этом человек плане люблю, когда меня хвалят А кто не любит, когда его хвалят, да? Но когда меня начинают хвалить, я начинаю смущаться Могу потом начать тупить Если что Хейт, отличный хэдшот И отличный хэдшот номер два, дамы и господа Вот это просто как бы... Подарочек, подарочек от хейта своей команде. Ну, вопрос, сможет ли команда грамотно распорядиться этим подарочком, да? Ну, это уже дело десятое, как говорится. Вновь Виола. Я не понимаю пока, как и почему действуют именно так игроки команды Патрики. Но их действия не укладываются лично в мою логическую цепочку, да? Я вот помню прекрасно э, моменты, когда сам играл, да? Помню прекрасно их предыдущие матчи. Помню другие матчи на карте Тускан. Почему они постоянно Виолу оставляют где-то позади И не говорят ей, чтобы она как можно быстрее куда-то смещалась Не было за сегодняшний день ни разу Чтобы команда Новая Земля делала хоть какой-то фейк-выход на какую-то точку Почему Виолу оставляют позади, мне непонятно Это я просто сейчас сразу разбил аргумент Насчет фейк-выходов, да, и фейк-прокидок каких-либо точек Если бы хоть раз было бы Тогда да. Но на данный момент я вижу достаточно прямолинейные действия на всех трех картах от новой земли. Земли, пардон. Они пушат какую-то точку. Ну, подготавливают ее. Не, про, не прям просто тупо забегают и пушат. А, готовят почву для выхода. И в результате выходят куда Туда же, куда и готовили Но сейчас прокидывается мидл Потенциально, возможно, точка А Ну, конечно, если перестрелки позволят выйти на точку А И не будет отхода. Э, отход Виллджампы накрывают дымом Не делается минус, который, ну, на 100% должен был сделан быть И опять биолы у нас просто в суточке. Вилюркер, ну, чё то как-то не, надо виолочку нормально на самом деле разыгрывать. Я имею в виду, она как стрелок хорошая, ее надо на нормальной позиции ставить, а не постоянно оставлять ее а, замыкать, так сказать. Че вообще лил Трамп? Алё, дружище, дружище, братище, товарищище, Чё 6 на 20-то. Ладно, ладно, неважно, Это так. Маленький товарищ списыческий троллер на опыте минус лил вил ну тут уже очевидно, дорогие друзья, что нас с вами ждет Я прям не отказываюсь верить Даже в то, что нас с вами не ждет Четвертая карта Прям я не верю в это просто К10 и хейт просто сделали эту Катку своей команде Лил задымил еще немножко здесь Да, что-то потеет, повоюет А пачка на Б поставлена ты серьезно, они на голубом глазу просто взяли и поставили пачку прям перед носом у соперников. Кейт бесподобно, делает два минуса. Но здесь скорее, конечно, ошибка Лил Джампа. Куда он полез, когда слышно, что соперник спреит в стену. Ну, ладно, отдался и отдался. Но это что-то с чем-то. Виолу не обижайте. Это надо вон тиммейтам сказать. Тиммейтам Виолы. Ее соперники как раз поменьше обижают, чем э -э сами. Игроки команды Патрики Лил-казнил что это вообще? Что? Что это за стрельба такая? И, короче, сломались патрики. Все, сейчас пойдет отдача. Потом 2-2 по картам, короче. И, и потом 3-2 патрики отлетели. Потому что, что фус такой игрой не выигрывает. Лил Джамп и Лил Вил вдвоем. конечно, без шансов, Без пшансов. Комментатора сам играешь. Нет, я Counter-Strike 1.6 как игру, в которую я играл каждый день на постоянной основе. Бросил еще в 2016 году. А, но на пабликах иногда играю с точки зрения а, с коммерческой точки зрения, так сказать. То есть я рекламирую паблики, играя на них. А, вот, поэтому на пабликах играю, а так в КС не захожу. В принципе, если какой паблик не оставил заказ. Дорогие друзья, 16.11 и получился парадокс. А, просто почему? Почему получился парадокс? А, потому что это одна из сильнейших карт а, патриотов. Но прикол оказался в том, что это еще и сильнейшая карта, по всей видимости, команды. А, новая земля. Таким образом мы с вами получили...